2010 это запуск инстаграма официальное открытие Бурж Халифа выпуск легендарной рекламы Old Spice Спортсменом года становится Усейн Болт, а Илон Маск женится. Выход твоих любимых сериалов Шерлок и ходячие мертвецы появляются эти мемы, Леонель Месси получает золотой мяч. Релиз треков TikTok, Not Afraid и Love the Way Live. Последние два вошли в альбом а который стал самым продаваемым за десятый год. Презентация iPad и iPhone 4 Фильмицы. Начало, Остров проклятых, Шрек навсегда и история игрушек Большой побег. Последний, кстати, первый мульт, собравший 1 миллиард бачинских. Самый длинный теннисный матч в истории закончился через 11 часов 5 минут и три дня. <плес> да, я как человек, который встает с кровати и моментально ловит инфаркт, смелый дуна. Одиннадцатый рождение Снапчат, отвечая и взрыв такой игроли, как Майнкрафт. Месси опять получает золотой мяч, а население земли переваливает за 7 миллиардов. Девятибальное землетрясение в Японии вызвало цунами, но оно, в свою очередь, вторую по масштабу ядерную аварию в истории человечества на станции Фукусима. Выход гениального фильма 1 плюс 1 и активное обострение самой важной мировой проблемы, как супергеройское кино. А именно появление первых людей Икс и Капитана Америки. На место Стива Джобса приходит Тим Кук. Появление Игры престолов, американской истории ужасов, черного и нового папы римского новым джокович спортсмен года по музыке black and yellow sexy and i know it call me maybe из игру portal 2 battlefield 3 и dark souls на самом деле этот год был <звык> <прык> <прык> <прык> <прык> ладно давайте дальше за 2012 год произошло просто овер событий. Мировой кризис, гумстайл, неудачный конец света, релиз iOS 6 и GoPro. -хи. Медведев возвращает Трон Путину и последний удлиняет президентский срок до шести лет. Фильм Джон Картер фиксирует самый большой фейл в истории кинематографа, не дособрав 200 миллионов долларов. Ах, мемы Gmail становится самой популярной почтой в мире Месси получает золотой мяч, но ну Аким Чен в Северную Корею Выход легендарных игруль CSGO, Subway Surf и Far Cry 3 Эпичное открытие Олимпийских игр королевы Великобритании и агента 007 Apple 1 продается за 375 тысяч долларов, а картина Крик за 120 миллионов фунтов 2012 год — это усугубление супергеройской опухоли Ведь вышли Первые Мстители и Новый Человек-паук А также такие шедевры, как Джанго Освобожденный и... Ральф, эпичный прыжок с парашютом из космоса И Обама опять президент США Пашка Дуров создает Телеграм, в Челябинске падает метеорит, и самая популярная кип-поп-группа BTS дебютирует в 2013 году. Пол Вокер погибает в дорожной аварии, но ну а тем временем Фаррел Уильямс поет песню Хэппи. Из интертеймента выходит Рик Морти, великий Гэсби, карточный домик и волк с Уолл-стрит. А Роналду получает золотой мяч. Заканчивается сотая гонка Тур де Франс, и Волвова выпускает легендарную рекламу с Вандамом. Пока Путин разводится и все же бошет Харлем Шейк, в Бельгии крадется бриллиант стоимостью 50 миллионов долларов. Сколько, сколько, бля? Выходит GTA 5, которая устанавливает рекорд по продаже копий на сумму 1 миллиард долларов за первые три дня. Также я теряю друга, ведь релизится Dota 2. Публикация скандальной статьи Эдварда Сноудена. Билл Гейтс становится самым богатым человеком, займев в кармашке 73 миллиарда долларов. Вирусятся песни What Does The Fox Say? и Rock'n'Ball. Мем, мем. Самая важная новость 14-го. коне женится Канье женится. YouTube захватывает Let's Play Five Nights at Freddy's, а Мир Ice Bucket Challenge. <сосатый> <сосатый> О, <мой Бог>! <сосатый> а, <сосатый> революция в Украине, аннексия Крыма, обвал рубля в мире, эболы и вообще пиздец В идут исчезнувшие Интерстеллар, страшники галактики а Роналду получает золотой мяч Первая операция по пересадке полового члена проходит успешно Миха, зачем нам эта инфа? Ой, чувак, иди нахуй, ты сам писал этот сценарий Выход настоящего детектива, а также iPhone 6 и HTC One. Из музыки Shake It Off, Turn Down For и Минашу Наконда. Пока на Евровидении творится какая-то чертовщина, в интернете хайпят следующие мемчики. Гагнум Style набирает 2 миллиарда просмотров, в Южной Корее хакнуты 20 миллионов кредитных карточек. В 2015 году Apple презентовала MacBook, Apple Watch и iPad Pro. Елизавета II становится самым долгоправящим монархом в истории. MyWeather побеждает Мэнни Пакьяо. В Facebook зарегистрировалось 1 миллиард человек. Google поменял логотип. Активно форсятся видосики Hotline Blink и... Just do it! Также появился Discord. Илон Маск впервые успешно приземлил ракету, а в США легализовали однополые браки. Масюха забирает золотой мяч, релизится песенки «Hello» и «See You Again». Выпускается десятая винда, выходит сериал «Мистер Робот», теперь становится самой высокооплачиваемой певицей, заработав 135 миллионов долларов. Ну а тем временем весь интернет флексит под песню «Watch Me» и обсуждает, какого же цвета это боссаное платье. Пожалуй, начать нужно с грустного, а именно создание создания ТикТока. И что написано? Говн... Г О, Говно? Гов... какой то говно, короче. Итак, э, в 16-м мир взрывают три вещи. Оскар, Ди Каприо, Покемон Гол, Блэк Пинк. Ну и еще немножко Пен Пайнапл, Эппл Pen Пен Пайнапл, apple, apple Pen. Боттл Флип Челлендж. Манекен Челлендж. это. Появляются игры Overwatch и Цива 10-сантиметровый клок волос Джона Леннона продается за 35 тысяч долларов, а в России тем временем все тривиально. Единороссы побеждают на выборах, получив 54%. А Роналду забирает золотой мяч у Месси и становится самым высокооплачиваемым футболистом, заимев 88 миллионов зеленых. Трамп – президент США, скандал с русскими хацкерами. Выходит мой любимый мульт «Зверополис» и сериал «Миллиарды». Ну и под финалочку рождение первого ребенка от трех родителей. 2017 это бум Bitcoin, PBG, Fortnite, Boy Mowatzer и Connor. Топ-4 музыкальных хита Rockstar, Шайпов Q, Humble, Boddog Yellow. Но самый-самый хит это, естественно, Деспасита. 4.6 миллиарда прослушиваний. В Гонконге покупается самый дорогой парковочный слот за 664 тысячи долларов. Jeff Bezos становится самым дорогим человеком за 91 миллиард долларов. В YouTube наступает эра дегротного контента под названием спиннеры и лизуны. «Сегодня я попробую сделать пушистого лизуна». Также появляется Рафиан Кеннад с чуваком с портфелем, космосом и этим поваром. Золотой мяч уносит домой Роналду. Продается самый дорогой алмаз в мире за 64 миллиона евро. Apple выпускает iPhone X за оверпрайс. На аукционе продается картина Леонардо да Винчи всего лишь за 450 миллиончиков Бачинских. На секундочку, это самая дорогая покупка искусства в мире. Лука Модрич получает золотой мяч. Хабиб побеждает Коннор и становится чемпионом UFC. Путин побеждает всех и становится чемпионом России. Да, кто бы сомневался. К сожалению, умирают такие прекрасные люди, как Стивен Хокинг и Стэнли. Ли. Ну и рэпер XXXTentacion. Это шутка Rest in Peace. Apple становится первой компанией, стоимость которой достигла 1 триллиона долларов. Хайпует такой качественный контент, как... Происходит первая историческая встреча президента США и диктатора Северной Кореи. Люксембург – первая страна, сделавшая общественный транспорт бесплатным. Чем Мира по футболу проходит в России. Россия в полуфинале. Конградс. Из музыки This is America, I like it, No и, естественно, конец пампом. Дрейк люто стреляет альбомом Scorpion и побивает рекорд Битлз по количеству треков в чартах. Самый крупный джек в истории – 1.6 миллиарда долларов – выигрывает человека из США. И это все нервно курит в сторонке, ведь Симпсоны выпускают 635-ю серию, становясь самым длинным телесериалом в истории. Если честно, я уже заколебался монтировать переходы. В уходящем году было куча хайлайтов. Это штурм зоны 51, первое фото черной дыры, пожар в Нотр-Даме, конец Игры престолов и появившийся из ниоткуда Билли Айлиш. Джей-Зи первый рэпер в истории, чье состояние достигло миллиарда долларов. Самый молодой селфмейт миллиардершей стала Кайли Дженнер. На секундочку, ей 21, а Джей-Зи полтинник. В Месси получает золотой мяч. Канал t перегнал PewDiePie и первый преодолел планку в 100 миллионов подписчиков на YouTube. Комик Зеленский – президент Украины. Украинцы, искренне желаю вам удачи. Трампу Объявлен импичмент. Фильм «Мстители. Финал» стал самым кассовым в истории человечества, собрав 2.8 миллиарда долларов. Появился такой персонаж, как Грета Тунберг. Дрейк признается самым прослушиваемым музыкантом десятилетия, сделав 28 миллиардов стримингов. Конечно, за 10 минут перечислить все события, которые произошли за 5 миллионов минут невозможно, но все же забывать о них не стоит. Поэтому пишите, о чем я забыл рассказать, чтобы увековечить все хайлайты 2010-х в комментариях. Напоследок я хочу пожелать тебе не просрать следующую десятилетку. За это время ты можешь стать настоящим мастером в каком-то деле и только тебе решать в чем.